Привет, друзья! Я Надежда Новосельская, и я психолог, психофизиолог, лайф -коуч. Сегодня я вам с вами появится очень интересная информация. Вы многие уже меня слушаете, знаете, читаете на YouTube, в Instagram, в Facebook, в ВКонтакте, там, где я есть. И я психофизиолог, тренер личностного развития, лайф-коуч, интернет-предприниматель. Я консультирую людей и помогаю им разобраться с их проблемами в отношениях, со здоровьем, помогаю разобраться с их бизнесом, убрать заторы в голове, прокачать их уверенность и так далее. И сегодня я решила провести такой небольшой эфир и дать вам один из основных принципов, как достигать успеха в жизни. Есть такое понятие, как число Данбара. Рекомендую погуглить, почитать, чтобы вы больше понимали, о чем я сейчас говорю. Потому что я скажу кратко, а более детально вы найдете все в Гугле. Так вот, как достигать успеха в той или иной сфере? Вы знаете, что многие из вас учатся. Учатся, слушают меня, других спикеров бесконечно, нагружают свою голову информацией, думают, а вот еще получусь, а вот еще пройду, а вот еще и так далее. Так вот, как психофизиолог я ищу доказательств той или иной теории, которая объявляется на тренах нашего интернета. Есть те теории, которые еще не совсем доказаны, но ученые их до конца не могут исследовать, но результаты есть, есть какая-то магия. Я сегодня не буду об этом говорить. Я лишь буду сегодня говорить о том, о том что можно доказать, что можно посчитать, что можно пощупать, что можно посмотреть под микроскопом, да? сделать анализ, там, крови исследовать и, и так далее, препарировать, заглянуть внутрь и так далее. Так вот, я стараюсь каждый свой, свой посыл подтвердить научными данными. И просто так ничего не, не рассказываю, лишь бы как. Но как тренер личностного развития я тренирую навыки у себя и у вас, как достигать других результатов, Через действия, через навыки, через э, компетентность, для того, чтобы вы ну, были интереснее, лучше и так далее. И чувствовали себя более счастливыми, здоровыми и богатыми. Так вот, за то количество времени, которое я уже более 20 лет работаю в онлайн только, а, не, я вру, в жизни я работаю более 20 лет, в онлайне я работаю около 10 лет, скоро будет 10 лет. И мои ученики, мои клиенты, с которыми я работала, когда они дают результаты после моей работы, я понимаю, что это обратная связь, которая дает мне повод также делать дальше и применять это у других на практике. И когда таких несколько, я еще раз еще раз перепроверила через своих учеников когда таких несколько результатов, тогда я, если я, я уверена, я даю дальше. И вот сейчас объясняю простым языком на пальце. Вот о таких вещах. Наш мозг за 50 тысяч лет не особо продвинулся в развитии. И поэтому вот такое вот число Донбара найдете. Будет долго еще находиться в том исследовании, которым дал Донбар. Как пример, это тот круг людей, не более 150, проверено научными данными. Это тот круг людей, с которыми вы можете быть связаны. Через интернет, конечно же, вы можете общаться с более другим количеством людей, но вы не будете столько людей помнить. Я помню своих клиентов почти всех, но не всех, потому что их уже за тысячи перевалило. Но если какой-то был глубокий, какой то такой, такая проработка, когда долго со мной работал и получил такой офигенный результат, тогда, конечно, я больше помню. Но всех, конечно, вы не упомните. Вот эта цифра 150, это научно-доказательная. 150-200-сот – это то количество людей, которые может попасть в ваше поле зрения. Это та, так называемая ваша внутренняя община. Это то количество людей, с которыми вы больше всего общаетесь, и то количество людей, которые на вас влияют. Так вот, пример. Вы, наверное, замечали, когда вы попадаете в какое-то большое окружение людей, новых людей, вы немножко себя чувствуете неловко. Пространство для вас слишком большое, вы не знаете этих людей, и мозг вам говорит – а кто я такой? И что, что это за люди? Мне они неприятны, я их не знаю. И вам хочется убежать. Помните такое? Вот вспомните. Вот вам хочется. Быть, быть... Но так как люди ходят куда-то и выходите, то вы, конечно же, идете. Так вот, если вы находитесь сегодня, вчера, год, два, три, пять назад, в том же самом окружении, в которое у вас есть, вы должны понимать, что влияние энергии, образа жизни, мышления на вас огромно. Понимаете? Поэтому ваша задача — искать тех людей, у которых есть другие результаты те которых у вас еще нет тех о которых вы мечтаете и смотрите ага, если этот мог и я могу если это смогла и я могу повторить то есть у вас должно быть такое тик, убеждение такое и тогда ваш мозг ищет варианты что касается богатых людей то же самое туда в эти общины в эти кланы не пускают чужих людей и там другая энергетика, там другая, другое мышление, там другой подход, там другие стандарты жизни, другие нормы. Для кого-то 3000 долларов – это огромная сумма, для кого-то это пойти в магазин, один раз сходить и там оставить. Понимаете? Это другие варианты норм. Поэтому людей с таким вот мышлением, с таким вот с таким числом Данбара, не пускают те общества, где другие числа Донбара. Я условно говорю сейчас. Но благодаря тому, что сегодняшний мир позволяет, позволяет, мое время не было такого. Это надо было как-то туда пробиваться. Здесь все было сильно-сильно недоступно. Да, собственно, и сейчас еще не так, чтобы сильно, но сейчас есть возможность пойти в тренинг, попасть в то общество, которое на вас влияет. Если, например, у вас нет сейчас возможности э, двигаться, идти что-то делать, у вас, э, вас ваши родственники пальцем виска крутят, осмеют, вы не можете начать свой бизнес там какой-то, да что-то продавать, консультировать, э, пойти в бизнес, вот сейчас я еще раз, еще один бизнес у тебя открыла еще один вид дохода, бизнес в интернет на путешествиях. И это MLM-компания, и я не боюсь это сказать, потому что я уже в том периоде жизни, когда я изучила столько всего, столько прошла, и я знаю, сколько тут лежит денег, и я знаю, что нужен продукт хороший, окружение нормальное, качественное, которое будет тебе помогать, обучать, поддерживать. А если у тебя не хватает от них, ты сильнее, допустим, да, тех, кто тебя там пригласили, то, пожалуйста, Тебе просторы интернета. Поэтому сегодня как никогда есть такая возможность обучаться в тех группах, где другая община. Потому что э, вот эта общинность, она у нас осталась. 50 тысяч лет мозг не менялся. Вот это чужой, это свой, это, а как скажут, то, что скажут, выпустят, не выпустят тебя из этого круга дадут тебе добро или нет, не дадут, потому что они такие, у них в их карте мира нет по-другому, потому они вас будут удерживать, мамы, папы, родители будут дают то, что дают, и они не пускают, думая, что спасая вас от каких-то неудач, потому что у них этот опыт был. Окружение также влияет, это есть вот это число донбара так называемое, общинность, мозговая такое мышление мозга, общиной мы мыслим, как ну, в общем, как немножко первобытное еще. То есть мозг наш остался таким. Поэтому с учетом вот этих научных знаний и применений примененных уже результатов примененных и полученных результатов есть сегодня такие возможности. Поэтому, когда вы попадаете в то окружение людей, которые вас поддерживают, которые вас вдохновляют, любой ваш страх уберет, там, например, там есть какой-то авторитетный человек. У меня сейчас в моей группе, в коуч-группе, есть люди более сильные, есть люди менее сильные. Я как коуч психотерапевт помогаю им там, брать какие-то тараканы, они работают и регулярно получают то, что необходимо сделать, чтобы выйти, например, на тот же доход который, на тот доход, который им необходим, который не хотят, насколько у них хватает ресурсов. Но сам человек быстро спустится, свалится, он не получит тех результатов, которые он хочет получить, потому что самому тяжело, нету опыта, нету знаний, а еще сидит в установках, спасибо вам за вашу поддержку, а, а сидит еще в установках вот эти убеждения, вот этой общинности, вот этого соци, социума. Мы, по сути, социальные животные, вы знаете, да? И вот это число Данбара, про которое я говорю, это говорит о том, что мы тоже животные, только социальные. Поэтому наша задача идти в тот круг, который вас по-другому вас поддерживает, ведет. Поэтому если вы давно наблюдаете за теми, кто ведет свой бизнес в интернет, если вы наблюдаете, учите, проходите кучу тренингов и боитесь что-то делать сами, потому что мы прекрасно понимаем, что нужно учиться, но попробуй применить технически, например, как сделать чат-бот. Да, воронка Я уже два года тут заглядывала, заглядывала вот, в современные методы, и все боялась внедрить. А сейчас делали все так просто, оказывается. Или, например, там вела, веду вебинары уже много лет: Facebook Live, YouTube. А в Instagram нажать на кнопку включить мой эфир, мне было страшно. Да. Я несколько дней бегала вокруг дома и себе искала отмазки, плакала, переживала, что мне страшно. Вот страшно на кнопку нажать. Потому что это я такая, и вы, мы все одинаковые, это нормально. Поэтому новое всегда страшно. Но когда тебя окружает. Вот это количество людей, которые тебя напишут, поддержат, спросят, а как у тебя получилось, А напиши правильно-неправильно, а подкорректируем, а давай вот посмотрим, конечно же, вам будет проще. Так вот, э, если вам хочется, давно хочется попасть в окружение людей, которые вам интересны, потому что вы знаете, что, что свита формирует короля, да? окружение на нас очень сильно влияет, это есть так называемое число Донбара то я рекомендую вам перейти под, этой, под этим видео на ссылочку, где будет чат-бот. По такому же принципу вы тоже получите чат-бот и еще сайт. Сейчас мы дошли уже до такого совершенства, что даже можем помочь и сайт вам сделать за очень-очень небольшой вклад. Просто символическую, потому что нам выгодно, чтобы в команде были сильные люди. Сейчас мы говорим о бизнесе на, бизнес интернет, бизнес на путешествиях. Я об этом говорю с радостью, с гордостью, с удовольствием. Я беру людей в этот коучинг, если люди идут ко мне в мою команду по построению бизнеса в интернет, в интернет, ребята, никто ни за кем не бегает, никто с какими списками не носится, нет. Есть современная культура которой я пользуюсь уже около 10 лет, и я по этому же принципу даю. Можно продавать что хочешь в интернете, только нужно соблюдать вот эту последовательность шагов тех, которые уже другие сделали и получили результат. Это непросто, и поэтому люди очень многие сливаются. А вот когда вы есть в группе, вот в группе своей, да, где у вас есть поддержка, где я веду каждый день какие-то эфиры, даю какие-то домашние задания, подправляю вас, веду вас, тогда конечно проще. Так вот, бизнес на путешествиях. Люди сегодня не дураки. Они хотят получать больше удовольствия и радости. Они выбирают, где лучше, где выгоднее. Правда? Они выбирают качество, они выбирают сервис. И у кого тема с отношениями залипла? Где вы можете себя раскачать, прокачать в путешествиях, и как найти своего человека для жизни, так и укрепить ваши какие-то серенькие отношения, правда? А если вы еще на этом бизнес делаете, как это вам? А если вас еще учат, поддерживают, да, я это делаю бесплатно в своей коуч-группе, потому что вы мои ученики, вы мои клиенты, вы мои партнеры. И я готовлю, помогаю вам тоже стать лидерами, коучем. Потому что лидер в любой компании, бизнесмен или бизнесвумен, это лидер. Это умение управлять собой, своими эмоциями, говорить, общаться, поддерживать других людей, формировать команду. Это коуч. Да? И я учу современным методом тем, которые знаю сама. Поэтому здесь еще будет статья под этим видео, и будет ссылочка на чат-бот, и у вас он тоже будет подобный, под вас написанный. Если вы захотите пойти э, со мной в коуч-группу, построить бизнес и прокачать себя. И как в уверенности, и как в э, наработке бизнес-мышления, и как умение устроить последовательно через интернет-маркетинг свой бренд, свои консультации проводить с людьми. Давайте им пользу, потому что любой бизнес ⁇ это польза людям. Если вы пользу не даете, ну, это не бизнес. А бизнес, который MLM-бизнес, для меня теперь, я уж теперь точно знаю, если раньше это был просто от меня тошнило, от... Того, что впаривали и, и да и сейчас впаривают, пишут спам. Сейчас я знаю, что это тот бизнес, как коуч, тренер, консультант, психотерапевт это тот бизнес, когда вы становитесь интересными, Вы прокачиваете себя, вы даете пользу себе и делитесь с людьми. Вы прокачиваете себя, работаете своим телом, со своими эмоциями, вы проходите какие-то обучающие тренинги, вы, вы себя усовершенствуете, вы путешествуете, вы знакомитесь. Вы становитесь другой личностью. Поэтому для меня бизнес с МЛМ сегодня это больше, чем бизнес. Потому что обычный бизнес, купи-продай, булочки, пирожные, тряпки, ну этого много. А вот здесь это намного интереснее, тем более в интернет. Потому что здесь главная задача – давать пользу людям. И если вы интересны, то к вам, конечно же, будут приходить. Просто так ничего в этой жизни не бывает. Число Донбара работает. Окружение на вас действует, на меня, на любого из нас. Поэтому, welcome! Один из способов продвинуть себя, достигать результатов в любой сфере жизни это окружение. Число Донбара погуглите, пожалуйста. Всех вам благ, Надежда Новосельская. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, не стесняйтесь.